Хорошо! Пищали, вау, круто. Привет, это я. Самый конченый панкейсер, И вы попали на самый конченый ролик. Чтобы его снять, я продал одну квартиру свою и машину. Поэтому, если тут не наберется одного миллиона просмотров, я вздернусь. Мне нужно хотя бы от вас 5000 лайков поймать. На этот ролик, на секундочку, на секундочку, потрачено примерно 11 миллионов. 200 тысяч рублей. Ну это очень много. Что же будет в этом ролике? Сегодня мы будем открывать самые дорогие и редкие Cobblestone 2014 года паки, где может выпасть, конечно же, ведь это Каблстоун Сувенирный АВП Драгонлор Один такой пак на данный момент стоит примерно 112 тысяч рублей Может даже 120 Ну, в общем, потрачено на этот ролик 11 миллионов 200-11 миллионов семьсот 600 тысяч Ну, много Поэтому сразу можете спуститься и поставить лайк этому ролику авансом Он дорогой Зачем я это делаю? Ну, во-первых, я, конечно, надеюсь набрать просмотры. Во-вторых, чтобы окупить всю эту историю, мне нужно как минимум два драгонлора сувенирных прямо с завода выбить сегодня. А кейсов у нас 100. Если это будет три драгонлора, то это будет, естественно, уже окуп. Потому что один драгонлор, я сейчас смотрю на КС Вики, он стоит 7 миллионов 151 тысячу рублей прямо с завода. Минимально поношенный 5 миллионов 5 тысяч. После полевых 2 миллиона 900 тысяч. Поношенный 2 и 3, а самый говнистый, закаленный в боях, один 8. Если рассматривать М-ку рыцарь, то прямо с завода сувенирная она сейчас стоит 164 тысячи, а минимально поношенная 127. Короче, нам нужно 3-4 драгонлора, желательно прямо с завода. Будет жестко, поддержите лайком, сильно затягивать не буду. Поехали! Плавненько, дорогие друзья, перенеслись в Counter-Strike Global Offensive Offensive Stop-Up как было в моих роликах, ESL One Cologne, именно Кологни, 2014 год, Кабла 100 сувенирных, на секундочку, кейсов Перед этим выпью за здоровье всех тех, кто поставил лайк этому ролику У меня тут успокоительное Ну что? 11 миллионов с копейками Ну, 500, 600, 700 тысяч можно назвать копейками Открыть контейнер 100 кейсов Погнали, пацаны, поддержите лукусом Поехали Первый кейс сегодня залетает Можете забирать это на все различные нарезки Тиктоки, не тиктоки И он выпал Емпи 45. Очень крутой скин. Минус, ну, продается он, по-моему, по, по 180. Я сегодня смотрел прайсы на этот кейс. Так, надеюсь, вам действительно сильно не будет резать музыка всю эту историю. Второй кейс, пацаны. Надеемся на лучшее, верим в худшее. Кольчуг. Я не знаю, наверное, рубли тысячу стоит. Я не буду портить себе настроение смотреть. Просто рассчитываем на то, что все-таки DL выпадет. Че, мы уже кейсика 3 открыли, да? Это, ну, плюс-минус 450 кусков. Четвертый кейс. Кольчуга, пацаны. Кольчуга, ребята. Ну давай дальше. Поддержите лайком эту историю, пожалуйста. Бля, я реально надеюсь на Дейла. Вот сегодня прям. Найс! Хорошо, бля, ну, сколько, вот он стоит, по-моему, 170 тысяч То есть, как минимум, ну, пак купился. Но это немного, я тут радоваться не буду, потому что один пак всего эта история окупается Прямо с завода, немного по еще хуже Ну, ладно, можно считать, что пак купили. но тут радоваться нужны именно дэлы Любые скины, которые тут выпадают Сейчас, кстати, у вас где-то вот тут, я думаю, будет копилочка Посмотрите, что в оконцове у нас получилось 100 кейсов, ребят Немного затянул вступление, но для такого ролика, я думаю, можно смело терпеть Такое долгое вступление. Сувенирные скины у нас не падают. я имею в виду дорогие сувенирные скины. А падает одна, помой. моему 14-й год ESL. Кейсики на моем канале. На канале самого конченного open -кейсера. Еще одна кольчуга. Блин, ну... Мое сердечко этого не выдержит У нас остается на самом-то деле всего ничего кейсов Ну вот оно, оно, бля, вообще не выдает То есть по факту мы уже потратили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Если мы считаем, что один кейс стоит 150 Ну, это же 150 возьмем, потому что там цены разнятся Очень сложно их найти 150, ну, 1,5 миллиона мы потратили Получили мы с этого, ну, ширп Посчитаю только принц, он 130 Ну, даже плюс другие Пищаль! Плюс другие скины, но это не так много То есть элементарно Если это пищаль сувенирная прямо завод она после полёвок она ничего не стоит но Егор опять же сейчас ставит цену на пищаль дигл в том числе сувенирный но он ничего не стоит то же самое у нас осталось уже не так много кейсиков то есть по факту 100 кейсов 11 миллионов open case если в рублях да нам выпадает юспик королевский синий ну да, успокоительное, ребят. Вот мне интересно, чтобы вот, ну, тебе сейчас дадут 11 миллионов. Ну давай возьмем 700 тысяч рублей. С каждой, с каждой фразой понимаешь, да, эту нотку. Стоимость увеличивается, ну потому что на самом деле в стиме сейчас на такой кейсик, я чуть потише, наверное, звук сделаю Стоит всего лишь одно предложение, ну не одно, несколько предложений и стоимость, ну короче, начинается конкретно со 185 Продажа была крайне за 120, как раз я покупал эти кейсы, но найти их, блин, это что-то нереальное Ну то есть фактически это очень... Очень, я повторюсь, дорогой, открытие Кстати, попрошу вас написать по поводу вебки Сейчас э, с э, суммой Что, если тебе ее дадут Я вернусь к, к этому разговору Напишите, как вам вебка, я 4К вебку сегодня настроил Вот, а если вот тебе дадут Да, 11 миллионов чаша, Ну, бля, ей радоваться Ну, прямо с завода, прямо с завода, хорошо А Это может быть даже, бля, я загуглю Сколько она стоит, даже гуглить не буду но ну, возьму 100 тысяч, гор сейчас ä, прямо с завода чашу Вам выйдет на экран Ну и вот, смотри, тебе вот, ну, просто берут в момент и вот, ну я тебе звоню, поговорю здорово, мой любимый подписчик, который поставил лайк под этим роликом. Потому что тем, кто лайк не поставил, звонить я не буду, оно и логично. Ну, все-таки ролик фу, я продал машину квартиру. Еще одну, мне их две, да. Чтобы записать такой видос. Если он реально не зайдет, я здерсь. Ну ладно, лайк, кто поставил, тому позвонил. Тебе, да, потому что вижу, ну ты человек здравый, тебе тоже можно лайк на все фоточки во ВКонтакте, потому что инстаграма нет, воткнуть. Ну, в ВК или в Одноклассниках лайк, дать тебе влепить. Короче, звоню тебе, говорю, слушай, приезжаю сюда на точку, надо темку обкашлять и я тебе дам 11, ну, дам как дам, дам не то, я не даю никому, я все-таки мужчина. И, собственно, говорю, я тебе подарю, так сказать, подогрею тебя суммой, пищали, где-то можно не радоваться, суммой в, еще посполью их, суммой в 11 миллионов 700 тысяч рублей. И ты такой, да ну нахуй. Человек подарит мне 11 миллионов, а я такой, да, я это сделаю, И, ну, ты приезжаешь, я тебе отс отслюнявлю Один слямов. И вот у меня вопрос заключается в следующем, напишите в комментарии, потратите ли вы вообще какую-то сумму с этих денег, чтобы купить один вот такой кейс, немного поношенный, ну, диглов много, на ну, нихуя не стоит. Потратите ли вы хоть какую-то сумму, чтобы, сука, хоть один такой кейс купить? Мне кажется, ни одного человека не найдется, кто будет заниматься этой порнографией. Честно, я этим не занимался. Если бы у меня не было 11 миллионов рублей такой лояльной аудитории, как вы, ребят. Но, кстати, тем временем тем временем, собственно говоря, и не говоря, у нас остается не так много кейсов, открыли мы уже порядка раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, три на 8. Бля, я реально не знаю, сколько это будет 24. четыре У нас осталось, получается, 76 кейсов, и нам еще ни одного Драгонлора не выпало В любом качестве, то есть хотя бы один дел Шансы еще есть, мы не унываем Как говорится, первым делом, первым делом Драгонлоры, ну а денежки а денежки потом я не знаю, что ты херню сказал. Ладненько. Но я реально верю, что все-таки хотя бы два ДЛ нам дропнется. Херня какая-то одна дропается. Вообще, просто помойка. Нам вот единственное, ну, выпал уже принц. Да, и мы окупили в целом-то контейнер хотя бы один. Ну, и, и опять же, чаша прямо с завода дропалась. Ну... Но... Не знаю. Повторюсь, миллион раз Егор вам выставит э, цену на эту... Эмка! Найс! Ну, один набор окупили. Сильно радоваться не буду. Она прям с завода. Это хорошо. Это, это один набор окуплен. Ну, чтобы все таки прям так, знаешь, отметить это дело... Не, неплохо, печаль. Нам, нам нужен Драгон Он прям с завода. Он поношенный вообще. Поношенный не стоит ничего. Ничего не стоит. Я так сказал. Бля, и вот опять какая-то с нам в глаз дропается. Я потратил 11 миллионов рублев. Мне нужен кэшбэк от э, heiba.com. Кстати, не дай бог вы мне будете писать, что данный веб-сайт заплатил мне денег за его продвижение. У меня же жопа сгорит. Не надо писать мне, пацаны. Я надеюсь, тут вы мне поверите, что я с этим сайтом не сотрудничаю, эмочка. Эмочкам сильно не радуемся, они дешевые Прямо с завода, но ну, набора купили В принципе, ну, блин, нам Я покупал эту историю за 11 миллионов рублей Для драгонлоров, оно нам не интересно, Хоть один ДЛ. Блин, вот реально, 100 лямов Ой, пф, 100 лямов, я уже что-то совсем Разогнался, 11 мультов И ни одного ДЛ, но это прям какая-то Дичь, ты мне втираешь какую-то Дичь Сказал бы я гейбу. При виде, конечно же, его. Но 100 кейсов каблы. И... и королевский синий даже не долетает. Понимаешь всю сложность ситуации? Это совсем жестко. У нас ролик идет 17 минут, и ни одного драгонлора нет. Что-то не то. И я реально рассчитываю, что все-таки еще выпадет. Потому что надежда умирает последний. Надежда умирает последний. Или, или не последний у меня. Уже надежда умерла на всю эту историю. Успокоительно, я просто сижу с пью, пью кружками. Очень, очень жесткая тема Не, ну может смотри, знаешь, как получите посмотреть, дело вся история а вот, а вот кто, интересно, из русскоязычных, да из любых ютуберов делал вот так Типа открыть эти кейсов постом Три кейсика, ну еще два давай откроем Мне просто интересно, какой-нибудь дурачок, помимо меня этим занимался Кейс стоит сто с лишним тысяч рублей Неплохо, кстати, чаш, прям с завода, это круто Прямо с завода, ну может быть кейсика купили цену вот на них я не помню честно может даже 80 тысяч нет норм а вот мы потратили 100 тысяч по 100 неплохо еще одна чаша ну бля реально эти наборы прям завод надеюсь прям с завода хорошо эти наборы покупались не для фарма чаш не для фарма пещали мне нужны конкретно драгон лоры даже если один дэл выпадет пищаль... Зачем? Зачем? Вообще не понимаю Зачем мне пищали, зачем мне Делла, когда есть такие культовые скины, как МАК-10 Индиго Вот это да, пацаны, вот это да Это вам не то, это это Скар 20, гроза, сказал Гейп и сделал кам мне в лицо Этим, собственно говоря, Скаром МП-9, вот это реально легендарный скин! Что ты творишь, Counter-Strike Global Offensive? Я этому. Ну, меня к такому просто не готовила жизнь. Что с кейс с кейса за 100 тысяч рублей. 150. На секундочку. Мне будет падать такой просто, ну, шикарный дроп. Бля, реально, но ну, без шуток на Драгонлоре, на драгонлоре не маячат кейсы. На горизонте Драгонлоры не маячат. Опять же, прям с завода, если то, ну, плюс-минус оно должно окупать. Не окупать, ну, хоть в небольшой минусяк у нас, у небольшой минусяк у нас уводить. Иначе эта вся затея окажется, ну, глупой. От, сука, и до. Бля, ну, нет. На, на такую хрень в следующий раз будем стримы делать. Не, ну это чекает хуйня. Если драгон лор у человеку не выпадет, ролик на канале не выйдет. Зачем заливать такое? Это знаешь, как снимаешь open case, тебе ничего не дропается. И Люди пишут: А зачем ты залил? Ты же слил деньги. А зачем ты залил этот ролик? И вот тут то же самое: Напишут: интересно: Что-то а А зачем ты залил? Тебе не выпал Лор Удали! Или я тебя найду и удалю сам. И тебя, и ролик. Вот мне интересно, такое будут писать или нет. Тут как пищаль. Не, ну вот сейчас я, конечно, таких комментариев... Комментариев не вижу. А раньше это было прям что-то популярное. Надо, кстати, качество пищали чекнуть. Хоть что-то. А он, кстати, прямо с завода. Это круто. Пищали прямо с завода. Но, опять же, плюс-минус-то окупы. Хочется все-таки... Вернуться в то время, когда мне писали. Удали ролик, ничего не выпало, это неинтересно. Не важно, что ты на тот момент забил 5000, а 5000 в то время. Это вот родители мне раньше говорили, я у них спрашивал, типа... Мама, а вот сколько, ну вот там Жигули там стоило, они, я не, не знаю, не помню, хотел сказать, сколько рублей они стоили, ну во время Советского Союза, да, там они стоили, там 100 рублей, мама говорит. Я условно, вот они стоили 100 рублей, и ты спрашиваешь, а сколько 100 рублей на нынешние деньги? А тебе говорят, иди нахуй, ты приемный. Нет, а тебе там говорят, да, что это за сумма. И тут то же самое. Я сейчас, бля, вам рассказываю, что вот. В мой 2014 год. Или какой там. Да, 14 2014-2015. Там как раз 5000 депа на изике делал. А в мой 2015 год 5000 это были такие деньжища. Ну и вот. И там под теми роликами писали. Бля, удали! Не заливай такое! Оно нам не нравится, тут не выпадают ножи. А я еще тогда был малоизвестным ютубером, которому не крутили. И я такой думаю, да... Ну, круто, как бы ладно. Иди ты на, думаю я про того человека, кто такое написал. Описал а я тогда комментарии сам себе, потому что просмотров у меня не было. Эм, тем временем пиздешь и успокоительный у нас. Ситуация в целом неплохая. Нам выпал достаточно крутой дроп. Такой как сувенирный ново золотое яблоко, сувенирный даулберет строн, терн, я долбом... Ну, короче, ты понял. Продолжать не буду. Сувенирный по 2000 кольчуга. И у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, короче, больше одного кейса. Я, бля, не могу на это смотреть. И ни одного ж Драгонлора нету. Сувенирный Драгонлор хочется видеть. Прямо с завода. Да, ну, да, фастиком. Еще, ну, типа, два кейсика так откроем. Мне просто... Ну, типа, чаша, кстати, какого качества? А, прямо с завода, ну, неплохо. Я очень удивлюсь. но Она может даже... Ну, если даже полтинника она стоит, это достаточно... Это достаточно не скар. Это достаточно того, что эта чаша выпадает. Драгон лор пролетел. Драгон лор сейчас пролетел. Вот, ну, хоть увидели его сегодня, и то радует. Вау, я затупил, но это очень редкий скин, пацаны. Это Максим. Бля, ну я не знаю, ну вот это жопа, конечно. Успокоительно. Печаль, надеюсь, прямо с завода. Печаль у нас поношенная. Кайф. Эх, вай, каждый дагестанец знает этот вкус. Бля, каждый кейсер знает этот вкус, ребят. Я надеюсь хотя бы на то, что вы реально прожмите лайки, и ролик наберет минимум миллион просмотров. Минимум. Очень большие затраты. Реально, ну, оно того стоит. Чтобы поражать лайк и написать комментарий. о-о-о-о а Не надо так делать, человек. <с hablar> ну, ты понял, о чем я. Ладненько, мы рассчитываем на сувенирный драконлор. А, ну не. Ролик прям... Ну, не буду, наверное, выкладывать такое на канал, кому интересно, как я открываю кейсы. 2014 года сувенирный. Я думаю, какая-то фигня. Вот зачем это выкладывать? Ну, подумаю еще миллион раз, а может все-таки и выложу. Мне интересно, если Драгон не выпал, можно и не выкладывать, да? Ты как считаешь? Напиши в комментах. Реально, когда потратил 50 мультов, да? Тебе не выпал Драгон Выкладываешь ролики, пишет удаляй. Дали, бля, или я тебя найду. Ну, потому что ну, реально, типа... Ну, неинтересно, когда Дел не выпадает, нахуй такой смотреть. Нахуй такое выкладывает. Бля, ну это, конечно, жопа. Остается еще немного кейсов, пока что весь... А, ну М-ка дро... Подожди, стой, м -ка в какой промежуток времени дропнулась, я немного не понимаю. Я, по-моему, М-ку, типа, просмотрел или что? Ладно, по походу, М-ка выпала немного поношенной. Я просмотрел это. Ну, м радоваться это глупо, она стоит как, как кейс, в принципе. Радоваться вообще нечему тут. Пищали, вау, круто. Прям завода окупили полустойности кейса. Немного поношенные. И сейчас гейб такой сидит, знаешь, такой смотрит на всю эту историю. Они же по-любому как-то могут видеть, что делает такой, а твоя мама, а твоя мама говорит, твоя мама говорит, человек дебил. И я такой сижу, где мой нор Ну бля, ну это... Ситуация накалялась, вечерела. Ну да бля, это пизда, пацаны. Это реально, это... Это жопа. Я не знаю, как после этого мне жить на этом свете, но... Ролик наберет лям просмотров, я вам всем позвоню и предложу 11 миллионов. Сколько там? 11 миллионов 500 тысяч рублей. Кто хочет скупить у меня весь этот, все эти скины, за 11 лямов пишите. В личку во Вконтакте будет находиться в описании. Бля, ну это жопа. Ну вот реально, хоть под конец один Драгон Лор, типа, настроение поднять прямо с завода. Суть в том, что прямо с завода выпадает DL и все те скины, которые выпадали до, ну, это будет минус. Оно понятно, но не такой, который, который типа, маячит сейчас. У нас остаются, ну, считанные кейсы, потому что их можно посчитать. Это, бля, такая жопа. Это какая-то дичка. Это какая-то дичка. Не, я такие ролики больше снимать не буду. Ну, я или буду снимать, но не буду выкладывать. Типа, потрачу там 11. 11 миллионов туда, один сюда. И, и не буду выкладывать, что DL не выпал. Не, ну, все-таки я без этой кружечки, я бы тут, ну, просто сломал ПК. Мониторы, мышку, клавиатуры. А так можно на спокойнике сидеть и, а, нажав на кнопочку просрать 100 плюс тысяч рублей, ну, типа, спокойно, да? ахаха. ха, -ха. Это, Оценивать это как шутку, типа, такой... Это вот начинаешь рассказывать анекдот и такой... Такой, а, подумаешь! 100, Сколько там сейчас продается? 185 тысяч. Ха, ничего страшного. Еще заработаем. Ничего страшного. Окупец! Ролик наберет миллион просмотров. А на самом деле на нем будет 5 тысяч, да. Ну, все зависит от вас, конечно. Как ролик зайдет? Нет, Габелла забейте. Сувенирный соведов пыльник выпал. Не ну бля, если сейчас без дела, ну все, забейте. Соведов. Круто. Ну че, пацаны? Еще кружечку, чтобы не сломать эту кружечку. Еще кружечку, чтобы не сломать эту кружечку. Давай в позорло, давно не садились, все ждут. Комменты иногда пишут, типа, бля, где позорла. Я просто в трусах сейчас сижу. Побрился вот сегодня для ролика, подстригся, сам между прочим. Давай поза орла, да, принеси счастье, принеси радость. Ну, работает это. Это, это, это она, она работает, тут ничего не скажешь. Прямо с завода я точно, эта поза работает. Немного потому, что тоже нормально поза работает. Но ну, вот такой получился ролик. В принципе, проиграли мы, что получается, 11 миллионов 500 тысяч рублей. Ничего страшного, заработаем еще. <клых> Замечательная кружка мне сегодня выручила. В целом, мне понравилось данное открытие, выпали все скины. Кроме одного. Ну и, и ничего бывает. Поэтому, если вас заскамили на 500 рублей на 100, не переживайте. Всегда посмотрите этот ролик и поймите, что людей может быть хуже. Всем пока. Поддерживайте данный канал. Я потратил последние свои деньги. Это ужас. Ха-ха! Попался! Ну, я знаю, что ты тот человек, который досмотрел до конца. Давай сейчас сделаем вот так. Какой я лысенький, красивый! свинюшка. Короче, я никого не хочу обманывать. Э, ролик сделан в рофл. У меня мои фаны, подписчики, привет вам, кстати, огромное от меня, знают, что на канале выходят ролики, где я люблю подурачиться, пооткрывать каблстоун паки. У меня 30 фпс, поэтому рука может за мной не успевать. Но хотя в одном она всегда за мной успевает. И не только за мной, если ты понял, о чем я. Ну и короче, обманывать я никого не собираюсь. Ролик не обман. Это, конечно же, все. Веселье, угар и тому подобное. Если досмотрел до этого момента, можешь смело спуститься в комментариях, там будет много людей, кто напишет, а-ля... А -а -а -а, обманул! Я ожидал нормального open кейса. А это... Ч че ченджер Вот так вот будут писать, ты им смело можешь проверять тайм-код И говорить, что они не в своем уме Ну я даже в начале ролика сказал, что так Типа это ченджер, поэтому никого не обманываю. Ну вот у меня на канале есть такая рубрика Если ты человек, который хочет написать в комментарии О, зачем такое снимать? Ну ты же дошел dude. Ты за зашел же на ролик, ты досмотрел до этого момента Значит было интересно Я люблю это поделать, мне это интересно Ну м -м не потрачу я 11 миллионов своих рублей на столько кис, потому что ну, вот что может выпасть Вот, поэтому надеюсь без никодива Всем хорошего настроения, а, давайте без негатива. У меня выходит ролик такой на канале, и в конце концов, это мой канал, почему я не могу этого сделать, я не понимаю. Вот, всем спасибо за просмотр, за лайки тем патчей и за подписку в том числе. Пока, это был я, а это были вы, пока.